Все, мы уже тут. Всем, всем привет. Я уже начал апать. Простите, что. Уже 32 копка. Простите, я не хотела. Так Получилось, что столько копков. Я уже на этом бравлере за 15 лет. Я уже у друга играю на бравлере. Я не на основе буду. Ну, я еще не Что, он умерла. А что он как воров? Он наусть урон. Это хорошо. он Хорошо келит? Байрон, чувак, ухажи, ухажи, лучше, ухажи, ухажи, ухажи, ухажи, ухажи, ухажи, ухажи, ухажи, ухажи, ухажи, ухажи, ухажи, ухажи, ухажи, ухажи, ухажи, ухажи, ухажи, ухажи, заберет, ты берет, заберу. заберет. Ну Ничего страшного. Чау-чау-чау-чау. Чау-чау-чау-чау. Всем, что все, я на паузу, чтобы видео было покороче. А сейчас мы увидимся, через пару. Так, еще, сейчас я тут так, так покажу, а что, что ты не ходишь? Маленький а, урон он не стоит. Так, ну, он не ближний, он дальний, а я вблизи к нему. китай я смотрю Я задрот! Всем давай я там на базу. Да, еще продолжаю. Капец, у меня такая топ-рума. Это луч топ. Это вообще. Самого шарума. Так. так, ты бери, да, Джесси. Ну да, ну по А ты бери, не знаю. Например. А ты бери, Джесси. Ай, микрофон сам. беден, микрофон, все, я буду показывать только через 5, 5, 20. вот, все, конец, я скоро скачаю другое приложение для съемок, будет получше, оно будет влезать не одну минуту, как сейчас. А как и хочет. Тогда мы уже пополим другое вновь на А сейчас все, пока. тебе Все, другой крест И на другом не сможешь посидеть. Ты сможешь,